Я всех приветствую на своем канале. Хочу напомнить об сайте АКрипто. Он до сих пор работает и выплачивает деньги. Вы здесь можете выбрать любую валюту. Ну, давайте попробуем. Вот в данный момент это USDT у них стоит. И вот тут написано, сколько он вам дает за пять минут. Вот столько Сатоши. Но можно выбрать и другую валюту вы нажимаем где фаусет но <woop> no. <sharpaining> no, например я хочу салану салана здесь мы закрываем немножко подождем -по вот пожалуйста салана сюда вы вставляете свой e-mail на который вы регистрировалась фаусет пи то есть сразу все идет на фаусу ты ну что ж, салана так салана сначала я захожу сюда нажимаю здесь окей OK. это у них специально чтобы рекламу посмотреть закрываются рекламу и перехожу уже как climb from фауса то есть уже как на сам кран теперь здесь надо я не робот это светофоры. Verify. Появилась галочка. Теперь смотрим, что нам надо. Когда вот мешает такая реклама, вот сюда нажали, и она ушла. Значит, здесь вот первое слово. Вот оно здесь. Браун. Это внизу где-то. Здесь теперь. Айвари. Здесь, ну, естественно, последняя здесь, и нажимаем верифай. Немножко ждем и написано, что вот столько саланы, то есть там куча нолей, и потом 1687 Солана было послано на фаусудпи. Давайте проверим. Вот не подготовила фаусудпи, извините. Но сегодня заходил, о, как хорошо. Значит, обновляем. И вот, пожалуйста, вывод есть. Вот сегодняшний вы видели, сколько и откуда. Возвращаюсь на А-крипту. Дело в том, что здесь еще есть шотлинки. Кто умеет делать, то это просто кладезь. Шотлинки. Обратите внимание, какие суммы идут на шотлинках. Это укороченные ссылки. Всегда на укороченных ссылках вам дают значительно больше, чем просто на экране. И еще тут такая надпись должна быть, если она еще есть. Ну, здесь, к сожалению, нет, на, на какой-то монете это было написано. Опять-таки вы можете выбрать другую монету. Ну, например, троны. Троны. Пожалуйста, через 5, 3, уже три минуты я буду собирать троны. И троны здесь дают вот 422 тысячи. Это просто на Faust P. А теперь давайте посмотрим, что с тронами делается на шотлинках, на укороченных. Ссылках. посмотрите какие большие значения идут на трон как когда вы делаете укороченные ссылки 2 миллиона здесь 1 миллион и понеслось Ага. уже нет этого то есть когда -то здесь была надпись что если вы пройдете все шартынки шортлы, все то вам добавят той монеты там сколько-то несколько тысяч ну, значит уже эта акция прошла я не буду вам показывать потому что многие умеют делать фотлинки я вернусь обратно на фаусет и поставлю я здесь собираю Салан. наверное я вот так вот я оставлю чтобы вы знали самое главное я об этом кране я вам напомнила так что пожалуйста заходите кран работает как вы видели выдает это так я поняла моя реферальная ссылка да это моя реферальная ссылка. Набирайте рефералов. Вот смотрите, какая хорошая ре... реферальная программа. Моя ссылка будет, как всегда, под видео. Возвращаемся на экран. И Я буду продолжать через минуту опять получать те... Те затошек, А, нет, вот написано. Извините, сейчас я переведу на русский и вам прочитаю вот что то есть если вы делаете 15 коротких ссылок то есть это вот, вот то что я вам показывала да, шотлинки то получите бонус в размере 18 одной сатоши саланы но для этого надо э, пройти 15 ссылок так, сейчас я перехожу опять на английский, мне почему-то на английском удобнее. И вот теперь давайте нажмем на, на короткие ссылки, убираем рекламу. Обратите внимание, вот что значит 15 ссылок. Здесь вы делаете только одну, здесь две, здесь три. То есть они, вы один раз ее сделали, а потом просто два раза повторили. И вот посчитайте 15 раз. Тут не надо вот все вот эти, а вот здесь посчитайте, чтобы 15 счетлинок получилось. И попробуйте получить еще и бонус за эти шутлинки я сейчас этим займусь а потом напишу получил я бонус или нет Фаусет, ну вот видите пока я с вами траляля как что называется я могу еще раз сделать клайм. и я не робот это ну, Те, которые часто делают, они просто поймут по картинке, что надо. Далее опять нам мешает эта реклама, убираем ее. Нурсы. Нурсы. Вот. вот. я читаю по-русски. Пилот. Это понятно. Пилот. Теперь драйвер здесь. И, естественно, вот и здесь. Верифай. Ну вот и написано, что э, опять послано 1687 сатошей на HalseyPay. Проверяем еще разочек. Вот они. 1687 это первое. Сейчас обновляем. Вот, пожалуйста, вторая выплата саланы. Возвращаюсь на. А крипто это он... Видите, он А крипто, а здесь у него другой адрес. Ну, посмотрим. На этом все, ребята. Зарабатываете. Экран очень хороший. Работает давно и давно дает нам возможность заработать. И, как всегда, крепко вам здоровья и больших доходов.